Добрый день. Я в учебном центре Мегастом впервые. Сказать, что здесь все замечательно, это ничего не сказать. Замечательная организация самого учебного процесса. Замечательный лектор сегодня был. На его курс я приехала из города Ульяновска. Это Павловский Виталий Семенович. Мне очень понравилась его манера общения те нюансы, на которые он обратил мое внимание. У меня уже большой стаж, больше 32 лет, но доктор сумел найти такую изюминку, скажем так, на которую я в своей практике раньше внимания не обращала. За это я очень ему благодарна и благодарна организаторам «Мегастон». Спасибо.